Приветствую на канале Сью Тайм. Вы наверняка уже слышали про быстрый старт и проект Trendme, и, видимо, смотрели много отзывов о деятельности ранее упомянутых комьюнити. Насмотревшись множество отзывов, по теме, которая только начала развиваться на площадке YouTube, принял решение создать собственный проект, подобный быстрому старту от Сэма Джонса и проекту Трендми от Movaya Да, и это не плагиат, как вы могли уже подумать. Это абсолютно новый продукт, который отличается во всем от предыдущих проектов других издателей. Во время изучения отзывов принял во внимание недостатки других проектов и постарался исключить их у себя, сделав более удобный и не менее эффективный способ набора часов просмотра и развития активности на ваших каналах. Какие цели преследует проект Сью Тайм? В первую очередь хотелось бы отметить самый важный аспект, это подключить монетизацию, ведь все приходят на YouTube с целью заработка, будь это хобби, бизнес или подобные этому цели. В связи с этим появляются такие проекты, как Сью Тайм. Спрос всегда рождает предложение. Чтобы помочь начинающим набрать для многих недостижимую цель в 4000 часов и 1000 подписчиков соответственно, у нас нет амбициозной цели вывести вас за 2-5 дней на миллионную аудиторию. Если вы от кого-то либо подобное слышите, я вас, наверное, разочарую. Это всего лишь маркетинг, а нам нужны реальные результаты. И думаю, вы со мной полностью согласны. Вы сразу можете сказать, что тогда твой проект уфта, и он не будет работать. Но вы это сможете выяснить, только приняв в нем участие, и никак иначе. А также предвижу такие комментарии. Да мы все это уже проходили в быстром старте Сэма Джонса и в том же Трендме. И никаких результатов, только сплошное разочарование. Я вам отвечу сразу. Мой проект с Сэм Джонсом и Трендме объединяет только одно, что мы работаем на YouTube. Мои методы никак не схожи с теми, что они применяют. Приходи по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Пока ссылка в закрепленном комментарии набор ведется. Так что советую поторопиться, места строго ограничены. Как и каким образом все будет происходить, узнаете в закрытом чате. Выбор только за вами. Если вы досмотрели до этого момента, то поставьте лайк этому видео и напишите комментарий.